Я не боюсь трансформации. Трансформация это может быть и правильно. То есть оставить, как я вот боюсь, что останется как, как было. Совсем. Вот, <смех> вот. Когда вот происходят это... такие трансформации, есть победители, есть проигравшие. Тут Как сейчас народ в университете воспринимает это? То есть, вот есть же, это не секрет, то есть, есть же и обиженные, ну, знаете, не бывает однозначного взгляда на все проблемы. Всегда есть прогресс, да, да, и, и прогресс, и, все, и значит, есть люди, которые отсюда смотрят, отсюда смотрят. Да? Ну, я могу сказать про молодежь однозначно совершенно. Что молодежь ей интересно. То есть вот, если был химик какой-то, занимался какими-то проблемами, потом мы привели, значит, сюда вот нефтяников, там, медиков, фармацевтов привели, да, это стало очень интересно. Раньше это была просто химия, какая-то химия. Там. Угу. А потом он увидел, что из его химии получается совершенно конкретная вещь, которая интерес вызывает у всех. Она публикуется в хороших журналах, но за нее дают патенты, за нее дают какие-то компании деньги, платят. Понимаете? То есть вот, э, вот эти трансформации, вот эта междисциплинарность, она увлекает молодых, молодых. людей. Да, вот это поколение Z это увлекает. Потому что нет скучности. Вот вы учились химии, учились физике, например, да, и вы вдруг начали медициной заниматься, биологией, там, медициной. Это, знаете, как здорово, интересно. То есть он начинает познавать совершенно новую область. Он начинает проникать в клетку. Знаешь, занимался ЯМР там, что-то такое там, делал там какие-то молекулы, смотрел. А потом говорят: что, слушай, вот посмотри молекулу внутри клетки, там вот есть молекула, которой там вот такой, вот вот, угу. рибосома, там вот есть вот такой отросток. Вот давай по мр посмотрим. Он говорит, слушай, я вижу его. Вот в, этом, в этой он, рибосоме он вот такой с ОАШ OH группой а вот здесь вместо нее там стоит какая-то другая группа, скажем да. Он начинает видеть, что вот его вот этот инструмент оказывается колоссальное влияние, начинает, колоссально начинает влиять на познание живой живого природы, живого мира. Понимаете? То есть это, это очень интересно. И я думаю, что это, конечно, человек, который занимался, может быть, раньше. Вот, конкретно чьи-то какой-то вещью, ему это может быть неинтересно. Он ему кажется, что его разрушает его вот устои там. Уютный мирок. Уютный, у него был хороший мир, такой, он там хорошо жил, публиковался, там гранты какие-то имел, там, ему было хорошо, а ему говорят, слушай, вот давай вот это же болото. Он говорит, какой болото? Я же все хорошо у меня, у меня все хорошо. В говорю, да, ринце, какие да все, у меня говорят, такие вот индексы, я тут хорошо все делаю, да. По сути, он занимается, он болото создает, по сути дела. Да? И когда вот ребята начинают от него уходить, там, он начинает там, шуметь, говорит, да что вы делаете, разрушаете все, устой. Ну, знаете, вот не бывает однополярного мира не может быть. Он всегда поляризуется. Да? мир. Точно так же существует борьба противоположности. Да? Вот всегда, если помните, они идут по Тамерлан, Тамерлан с войском вышел в степь, идет, идет, слушай, день идет, два идет. Он говорит своим маршалам, говорит, слушайте, ребята, может мы не сюда идем, врагов, говорит, что-то не видно, понимаете? Поэтому, если нет врагов, то значит вы куда-то не сюда идете, наверное. В этом тоже есть смысл какой-то. Вот, ну, понимание вот процесса, правильный процесс, Если у вас нет совсем врагов, значит, что-то вы не то делаете, видимо, да?